Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. И сегодня мы выпуск начнем так по домашнему. Увидите, вот я тут на пледике валяюсь. Но на самом деле суть э, происходящего следующая. То есть мы уже решили выдвигаться в дальнейшее путешествие и сейчас идем на север от Мартиник. Проходим Доминику, о которой мы уже вам много показывали Чтобы не повторять контент, который уже был Мы дальше начинаем наше путешествие с новых Карибских островов Итак, мы сейчас подходим, выходим и идем на маленький островок Который находится между Доминикой и Гваделупой. Говорят, что там очень красивые пляж. Так, вот она, Гваделупа, такая бабочка красивая. И вот маленькие островочки, вот увидите. И пойдем мы, наверное, вот на вот этот вот. Следующим шагом от этого островка мы пойдем на север. Вот сюда вот Гваделупы. И после севера Гваделупы мы пойдем на Антику. Поэтому начинаем, собственно, с яхтинга на вот эти острова, которые называются Terra де от, наверное, я не знаю, как правильно читается, ну, наверное, от. Вот этот маленький. Это Чифциночка. Французка сказал. Вау, что ну, это черт, такое? нет смысла. Супчик. Там не осталось. Ну, что за ступа такого, Супчик. чтобы наш камерам и... не могли довести до конца? А этот я удивился. Если ты слушаешь. Да, а что ты слушаешь? Атлант а славит, расправил честь. Ну, Ладно, нравится, там как пульминация. Чего не было? И, короче, кульминация вот. уже здесь, между прочим. Почти. И, Еще и, зелень да. И, да. Вот Меня спрашивали, что это такое у меня с бимини. Короче, у этого бимини уже пошли структурные изменения. То есть уже сам пластик начал лопаться. И, к сожалению, здесь уже ничего сделать нельзя, потому что весь этот спрейхуд идет в мусор. И что сейчас мне нужно, это просто дождаться региона в котором будет просто дешево и его поменять потому что если он уже течет у нас вот здесь все стекло это просто оно разрушено от ультрафиолета а, уже реанимировать мертвого смысла нету поэтому к сожалению тент под замену давай пошел хорошо Сука. Хорошо идет, все-все-все отлично. Все, стоим, красота. Так, мейн у нас стоит, дальше мы ждем появления нормального ветерка. И вперед! А так, друзья, вы знаете, что у нас переход, на который к нам должны были приехать гости. Давайте я вас сейчас со всеми познакомлю. Итак, знакомимся с Сережа, Сергей, Воронеж, привет. Привет. Скажи. Почти... Пожалуйста, почему ты так одет? Вроде же там солнце было. Там солнце, но пошел какой-то ужасный дождь. Мне очень не хочется мокнуть. Я боюсь, что смоет загар. ты не три. Главное не тереть. Да, так я надеюсь, что я его сохраню. Все здорово. Так, идем дальше. О, я вижу, здесь у нас прикольно. Так, Слава, привет. Привет. А почему ты так одет? Сережа боится, например, что у него слезет, смоется загар. Чуть-чуть дождь начнет. Погодка? Я фу, блядь. Надо салазку, вон, вон, вон. Это нормально. Так, внимание. Это Дина, но этого, этого человека вы знаете. И Саша. Саша, привет. Привет. вам Выглядит, как вы... будто ты сейчас на вахте, да? Только началась. Руль не пугает. Так ты его не цепляйся. Я так. Лажу. Погодка у нас... Достаточно мерзкая. Шепчик, займи, но выпей. Займи, но выпей. Мердическая. Наш бимини, который протекает. Пордовый, грязный. Мы с него никак грязь не можем, Андрей. Он уже сломался. Так это не грязь, это же структурное изменение. Но это я знаю, ты знаешь. А выглядит, выглядит как грязь, да? Да. Это вы рыбу не ловите, потому она не клюет. У нее клюва нет. <режит> мы поставили паруса. Паруса стоят. У нас Слава главный дембель. Слава отдыхает, ничего не делает. 6,8-7. 7 Отлично. Он, Сережа вовсю педалирует. Катаемся. Нравится? Очень нравится. Только волны маленькие. А у, а у Саши вахта закончилась. Я, по Повезло, да? Не плюю, да? Сегодня нет. 7.4 только что было. Да. Нормально идем. 47-4. Видер. 20 узлов. Нас носит. На остров. Так, а острова на самом деле уже видны. Вот они, вот эти холмики. Мы найдем, наверное, между этих двух островов. У нас Мейн на первом рифе, а Хэд на полном. Прямо перед нами идет большой, красивый военный корабль Фредерик Шопен. Шаман. Чайные клипера, разграбления, да? Наша задача догнать и обезвредить. Мы идем больше семи сейчас, да? Отлично. <свист> что там ему <Dude>? куда воткнуться? Давай. Давай, кушаем. и котов. <свист> Мы его потихонечку догоняем. Да. Да, а, обязательно, да. обязательно <свист> сделай. <свист> вот, так что у нас ужасающая служила. <свист> У тебя такая прическа динамичная, прямо назад. Так. <смех> прямо как огонь горит. У -у -у. Я, кстати, зарос для продабре. Я же достаточно зарос для того, чтобы посетить барбершоп. Да, вполне. Хочешь себе острым лезвием можешь у да, да, тебя да. Хочу ворду, чтобы Нормально. А в конце такой, не получается! <смех> Входим пацанчика с Шопен. Острее он идти не может. 45 сейчас к ветру, но он, естественно, 45 идти не может. Ему очень это тяжело. Но он спереди Гваделупа и эти три островочка. Ильда от Вот мы сюда проходим, там проход, проходим и вот вы видите, где на Аисе стоит куча лодок. Вот туда мы сейчас и направляемся. А идем мы отлично. 7 узлов, угол к ветру у нас опарен 5960 6,7. Супер! Скорость! Ветра 20 узлов. Букле. Я так главнее. Ну что, как тебе рулится? Хорошо да. рулится. Активно? Уже адаптировался. Отлично. Не тошнит? Нет. Супер. Клас. Прикачался. Только поливает. Ну, поливает это такое. Мы уже подходим. Очень красиво. Очень красиво. У нас еще во всем этом мероприятии интрига заключается в том, что сейчас у нас 5 часов. И через, там, условно говоря, там 40 минут уже солнце сядет, и через час уже будет темно. А для нас это акватория новая, мы здесь еще не ходили. И сильно большого желания нету сидеть и заниматься фигней, среди ночи ходить по неизвестным местам. Естественно, это не проблема, мы так периодически делаем, но если есть возможность этого избежать, то почему бы этого не сделать? Это срань начинается, ненавижу рыбаков этих дурных, блин. Плавают эти дурацкие буйки, Ты подходишь к берегу, вот уже берег, и эта вся хрень ровно по дороге стоит. Все готовы убирать паруса пока мы еще идем под парусами все окей но вот уже чуть чуть чуть чуть еще сейчас саша я у нас сбежу, дорулит Старт. я лояла Прямо? Да. Привет! Привет! Что ты слушаешь? Все ту книгу. Класс. Да, остался а вот, час. А вот у нас вот такое окно, через него зато можно спустить. Да. Очень удобно. Брызгами получать тоже очень удобно. Брызгами тоже нормально. И в дождь тоже. И туда. дождь, когда идет, вообще самый кайф. Даже видно риф. Да? Вот мы сейчас На сюда пулы. проходим. Там якоринг, но мы на него не идем. Мы обойдем его вокруг и посмотрим. Там тоже должен быть неплохо. Нас слайдер оторвался. Он отломался, ага. Даже. Отломался, они всегда отламываются. Нормально. Так, вот мы уже сделали поворот. И проходим а, вот а. так вот. Прямо-прямо-прямо. И нам нужно быть вот сюда куда-то. Да-да. Быстрый. Ну, она, добрый, держи. я так понимаю, в эту марину заходит, смотри. Какой красивый остров, да, с теми камнями. Вот эта бухта, но мы здесь буев не нашли, а якорная стоянка, здесь какая-то вообще непонятно где. И очень чобе. Здесь так лодки болтают. Вообще они стоят из стороны в сторону шутаются. Но мы видели там спереди. Кстати, ой, смели, Мы видели вот там вот якорная стоянка. Вот вы видите, там лодки стоят. И там вроде есть буй, на который тоже можно стать. Вот сейчас мы проверим. Если нет, то просто бросим якорь там и все. Прямиком, блять, мощно там оставить еще там метров 10 пускай мы устали хорошо прямо так вот блин вообще хорошо доволен? я доволен Мне кажется, мы наоборот на, да, на каком вот. проходе ну, вот туда все и давай превентер поставим ну мы стали хорошо прямо так фух Почувствовали рывок? Оно тянуло, было видно, как оно подтягивало. Чуть -чуть а потом так, застрял, да. Отлично. Ну все, вот мы встали, наконец-то, на глубине 23 метра. 23 метра. Якорин здесь нормально, комфортный, потому что там, где глубина 8, там такой свелища гребаный. Лодку вот так вот качает. Мы смотрели, как там маленькие качаются. Мы стали на 23 красиво, как будто у нас огромный и охренительный PowerPoint. В темноте. Зашли в темноте. Так, что, превентор? Да, превентор. Утро доброе. доброе. Ну, что, спалось полу... <связь> вообще ни хрена не классно, потому что я всю ночь просыпался. Такие порывы, условно, наверное, по 40. Как в лупе, такой сразу выглядывал, смотрю, не ползем ли мы, не летит ли орел, не бежит ли леса. Короче, мы сейчас встаем, даже кофе не пьем, осваливаем отсюда. Тем более у нас тут уже все проснулись. Доброе утро, доброе утро, доброе утро. Ну что, валим отсюда? Да, побыстрее. Нет времени объяснять. валим ты, валим. отвязываемся погнали а потом кофеек уже на ходу выпьем кстати там вот смотри там практически не будет ветра мы сейчас вот э, туда заходим еще волны нету вот. да да тут же тут до острова до конца острова вернее это начало, 7 миль при том что где-то наверное мили через две он Я ходил, тут всю ночь давай, давай, давай, давай. Так, вон они мы. А идем мы сейчас... Вот у нас Водолупа. И идем мы на ее север. Вот куда-то вот сюда. 30 миль у нас до точки. Оказывается, тошка как у нас. Парус открыт. Пятерочку лупим. А теперь можно пойти и сделать что-то, что угодно. А Саша педалирует. Он не любит кофе. Он просто не любит кофе. Просто не дают кофе. Ее выгнали, это их под жопниками рулить с утра. Парус поставили штурвал, брали вперед. в Вадилупе. Вау, маяк, обожаю маяки Ну что ж, заходим в эту нашу бухточку на самом севере подветренной части Гваделупы Итак, что у нас здесь? Домики, лодки Ого, дельфины! Дельфины! Вот! Ха, красавчик! Дина, дельфин! Один это значит у него какие-то проблемы. Его бросила своя стая. Я думаю, что где-то вот здесь вот мы сейчас и бросим якорь. Ну, вот и все. Вот мы стали. мучу Грасиас, грациозен. Встретили. Да. Вот тут так нормальная качка. Вот если посмотреть, эти лодки стоят. Вот так покачивает. Не фатально, но я думаю, нам нормально будет. Не, вверх ногами слайм. Саша. Проводи так, чтобы все удобно чтобы ты держал рукой. Вот так нормально все. Свободно, конечно, но она впусти он на землю. И аккуратно, потому что она тяжелая. Что у нас сейчас будет интересного происходить? Что мы имеем в наличии? Саша один, дельфин один. Кто выживет? Возможно, Саша, два. вероятно, агрессивен в воде. Дельфин, вероятно, нет. Саша, вероятно, не получит пиздюлей. А вот дельфин, вероятно, получит. Сейчас узнаем. Вопросы <св> и ответы. ставки. Хотя такие кроссовки прикольные. Яхтенные. Ты, конечно, меня извини, но я все-таки на дельфина поставлю. Я тоже за дельфина? Дайте нож. Хоть как-то. Будите. Вызвук открытой опасности. Ты его хотя бы насмешишь. <плево> Саня, сзади Хотя, по-моему, этот плавник Никакой нифига не дельфин Это акула плавет боком Машет плавничком боковым Типа она дельфин. Снимаем, как едят людей Что? Какая у тебя проблема? Ну что, заходим сюда на Свелли, смотришь как там. ассортимент велик Ты болторез взял <решит> черт не сегодня мы забыли болторез ну что ж я да, текаю сюда да, конечно, да да да да да да да да Все да ну вот Чем? все, мы приехали. Так, вот здесь вот у нас крепления, вот такие вот. Здесь вот парковка тузиков, вот они стоят. И это у нас Ривьерде, собственно вот это название города. Ривьера это речка, а вот тут пляж. Вот этот экспресс-маркет. Ну, до восьми. До да. восьми До восьми, до восьми. А вот этот пирс, который гостевой. А, ну понятно, сейчас волны большие. Что, красиво. Здесь так именно все красивенько Вот смотрите какой ресторанчик Коктейль коктейльми да. вот ова лобстер вот денег больших берут да или это увеличительное стекло в аквариуме это увеличительное стекло но лобстер тут интересно есть тут все есть Сколько стоит Ну, давайте лобстеры? пойдем есть. Лобстеры, смотри, сейчас мы найдем лобстеров. Такое несчастное. Вот, вот, вот, вот. 35 евро, по-моему. Вот, вот, вот. 39 евро стоит. 40 евро. В путь. Поглощать рыбу. Или еще прогуляемся? раз. Давайте еще прогуляемся. Дина, твое мнение? обещал сок, я тебя обманул. Это же как все мужчины делают, знаешь. А реально mm -hmm. Коломбо де <связь> <связь> карри. Идем кушать. Mm? Бомжатненько. Прекрасное место, я считаю. В общем, кормить нас здесь сегодня не хотят. Поэтому мы идем в ботанический сад, организованной толпой. Платный, конечно. Только он отсюда платный и уже, судя по всему, закрытый. Ну да, вот, пожалуйста, внимание, открыт до 16.30. Ну что, все сходили в ботанический жарден, да? Нет, мы сходили. Нет, так конкретно мы уже давненько не обсирались. Чтобы ползти, вспотеть нахрен Вот даже в такой тепленькой футболочке а вообще актуально одет. Слушай, я был уверен, что мы придем сейчас в ресторанчик Сядем и посидим красиво С видом Ничего смешного в этом нет Что можно Только после семи Они вообще, блять, уже задолбали Рестораны закрыты. Ботаник Жарден закрыт нахрен. Пока к нему дойдешь, весь потеешь. Корпоративная фени. договоренность. Сад закрывается, рестораны открываются. Да. Суки. Все получают прибыль. Мы будем. Да, у нас нет выбора! Итак, у нас нормальный пешеходный такой маршрут. Мы даже вышли из этого города. Thank mm -hmm. you. Сползают, сползаются. Да ну что, раз ползается. собираемся и отчаливаем? Хватит да. сидеть кофе пить? С этой качки подальше. Ну, подай, подай, в новую качку. Что тебе, ой, что, тебе не понравилась качка? Самая плохая качка за все время. Серьезно, что ли? Нормально, вон стоят все лодки, не сильно и качаются. Ну, качаются, но не Сильно. <свес> Спать, было а? Спать было тяжело. Только на животе и а только вот так. Напился просто. Будь <свес> человеком. <свес> ну вот уже тузик поднят. Слава тут задачи раздает. <свес> ну, то, снимаемся с якоря и уходим из этой прекрасной негостеприимной бухты со свелом. Мы идем сейчас на Антигу и до Антигу нам порядка 40 миль. Но ну, Я надеюсь, мы еще сможем зайти за светла, но посмотрим, как мы будем газовать. Уже 9 часов, поэтому. А может и в темноте зайдем. черепахер. Ба. Ну что ж, прямиком на Антигу. Мы вот сейчас отходим уже от Гуаделупы. Вот это все Гуаделупа и туда-назад. Северная часть. Мы от нее сейчас отходим и идем. Но антигу еще не видно. Что, ставим парус. Ребята уже все готовы. Конечно, по ветру Так, вот они и мы. Парус поставлен. Вот уже остров более отчетливо видно. И волны такие. Уау! Отлично! Маленькие волны не дают получить удовольствие конного спорта и санного, соответственно. Но, тем не менее, все равно периодически тест-веллы, которые наваливают, ну, доставляют какие-то элементы удовольствия. А особенно еще три преимущества. Катаешься на горках, бьешь пиво, рулишь, полный кайф у нас встречным курсом идет с нами лодочка только почему-то он идет без мейна непонятно ну вот ему так нравится видимо пишем гостевые флажки и карантин execute please взял желтый карантинный флажок в зубы по-пиратски а -а -а. карантинный флажок и гостевой флаг вешается под правый спредер, под спредер под старборд. по старборду у портсайду можете вешать все что угодно хоть клубный флаг там пиратский флаг там или любой другой из днем рождения имени меня там что хотите это просто клубное место для клубных флагов а обязательно официальное по старборду под правому борту под первый спредер или как он у нас называется под первую краску повесил? Не должен. солнышко должно было быть сверху. Совпадает. Совпадает.